3 сентября Далгупилс посетили министры по делам самоуправления регионального развития Латвии, Литвы и Эстонии. Во время встречи, организованной Министерством охраны окружающей среды регионального развития, обсуждались возможности международного сотрудничества в решении актуальных проблем и роли самоуправлений в этом процессе. В Даугупсе центральная центральной темой стало способствование экономическому развитию Латгальского региона и реализуемые в нашем городе проекты поддержки предпринимательской деятельности. Во время встречи министр посетил производственные помещения по улице Менделеева 5, которые Далгупилское самоуправление построило при финансовой поддержке со стороны Варам. И структурных фондов ЕС и после проведения аукционы передало в пользование SIA Axon Cable, что позволило создать в городе несколько десятков новых рабочих мест. В самоуправлении разработан ряд подобных проектов, цель которых ревитализировать промышленные территории, способствуя деятельности предприятий и привлечению инвесторов. В северной промышленной зоне планируется строить производственные помещения. А на прошлой неделе депутаты поддержали разработку технического проекта для создания индустриального парка Алтоп на территории самоуправления в Лоциках. Очень важно, что министр видит, что в Даугапилсе есть проект высокой готовности, так называемый. Это позволяет в более тесном контакте в дальнейшем привлекать для города средства, для не только, наверное, парков, скверов и променадов, что тоже является очень важной составляющей. Но если мы берем компонент, который, наверное, отвечает за экономику и за благосостояние, то нам нужны рабочие места, нам нужна предпринимательская деятельность. И очень важно, что министр. В самом городе может это видеть воочию. Так же, как сейчас у нас есть проект улицы Спалю, где также, наверное, зависит от того, насколько будет благосклонно к нам министерство и выделит нам средства для того, чтобы мы могли бы построить еще одно производственное здание здесь недалеко, на территории земли опытности ск а также хотел подчеркнуть, что визит и наших министров региональных развитий наших Литвы и Эстонии тоже важен, именно важен с целью, наверное, одной, чтобы когда они вернутся к себе домой в свои страны, в Литву и в Эстонию, и будут вести диалог с предпринимателями, которые рассматривают возможность инвестировать или расширять свой бизнес на территории Латвии, чтобы они помнили, что Латвия это не только Рига, что есть и город Даугавпils, который также ждет и готов принимать иностранных инвесторов. И для них, наверное, вместе с нашим министерством Варам создать комфортные условия для бизнеса. Для министра Варам Артурса Томаса Плэйшса это уже второй визит ДАУ за последние несколько месяцев. Он отметил, что наш город играет существенную роль в контексте развития всего Латгальского региона и имеет реальную возможность получить финансирование в рамках осуществляемой Министерством государственной программы займов для инвестиционных проектов в направленных на уменьшение последствий пандемии. На мой взгляд, этот объект – действительно прекрасный пример того, как в результате сотрудничества с самоправлением государства, министерств удается привлечь иностранный капитал, обеспечить дополнительные рабочие места и таким образом увеличить благосостояние города и страны. Одной из наших главных задач на данный момент является поиск инструментов и возможностей, чтобы помочь Латгальскому региону набрать обороты в экономическом развитии. Поэтому министерство плотно работает над программами, посвященными развитию предпринимательской деятельности. В общей сложности на развитие индустриальных парков и трансформацию регионов будет доступно порядка 200 миллионов евро. Разумеется, Даугопил сможет претендовать на эти средства. Главное, чтобы были идеи. Если они есть, найдется и возможность их реализовать. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугопилской городской думы.